Всем привет, вот хотел вам показать сегодня автомобильный электроподогреватель. Стоимость обогревателя 1685 рублей. Решили ставить на ладу Приору. Это наш российский автопром, любимый. Наступает зима, зимой у нас до минус 36 до 40 градусов бывает. По неделе держатся морозы. Поэтому, если автомобиль стоит на улице, лучше будет, когда он будет подогретый перед запуском. Температура срабатывания отключения терморегулятора 70 градусов. Потребляемая мощность 1,5 кВт. 220 вольт, 50 герц. Масса 650 грамм. Предприятие-изготовитель ООО Тюмень Автодеталь. Естественно, в магазине мне его показали. Но сразу говорю, не проверили. В комплект входит вот такая вот пластина держатель. Видимо, это приворачивается к блоку цилиндров. Там есть вот как раз 4. Буду ставить, покажу. Но я на картинке смотрел, что вот к этим местам двум. Нарисована стрелка. То есть, когда вода нагревается, нужно ставить подогреватель вот так вот вверх. Вот. Сюда она должна поступать. Холодная из блока цилиндров. А сюда через вот этот вот патрубок вот этот патрубок поступать в верхний патрубок радиатора пластина сам подогреватель шланг 50 сантиметров Тройник разрезается из радиатора верхний патрубок выходит вот он разрезается и туда вставляется куча болтов это у нас переходник, там сливная пробка в блоке, вот этот вот переходник, вворачивается тут резьба точно такая же, как у сливной пробки на нее опять же одевается этот вот шланг комуты, болты вот еще какой-то держатель и инструкция, инструкция, как он крепится будем подгонять как можем внутри стоит тен вот здесь по схеме вот схема подключения его как раз вот сам двигатель из блока цилиндров выходит и как бы в головку возвращается и постоянно крутит. Ну, что думали? Думали взять подогреватель с насосом. Во-первых, он дороже, обойдется рублей на 600-700. Товарищ мой, да и я сам неоднократно в 40-градусный мороз открываешь крышку, а там вместо антифриза, вместо этого тасола, такая... Закристаллизированная такая водичка, типа. Брать с насосом и его сразу включить. То есть насос начнет, не получится у него гонять, эту кристаллизическую, ну, кристальную вот эту желе, не жидкость, а желе. И есть вероятность, что он сломается. Поэтому взяли простой, он и подешевле, и просто тен нагревает, вода нагревается. Нагрелась до 70 остыла. В течение часа любой двигатель он прогреет. А если включить его на ночь, оставить, чтобы постоянно. Гонял. Включился, выключился. Двигатель всегда, как говорится, будет стоять под парами. Где-то вот в это место, скорее всего, будет устанавливаться подогреватель. Это я ключ. Э -э, установил, чтобы было видно пробку. Вот эта пробка должна будет открутиться. И в нее должен быть завернут вот этот вот штуцер. Бронзовый. Вот он. Переходит который на шланг. тосол здесь уже слит. Опа! Видите, собралось соло еще. Хотя все было слито. Собрался тосол. Вот видите, здесь такой болт. Резьба на конус идет. Головка болта шестигранник на 13. А резьба на конус. Я сейчас буду устанавливать вот такой вот вертыш. Я одену шланг, который идет в комплекте, я показывал. И вот здесь вот, наверное, где-то вот в этом месте установлю подогреватель. Все, завернул я патрубок этот, который с конусной резьбой. Ну и сейчас, наверное, где-то вот здесь вот буду устанавливать подогрев. Сейчас я вот почищу это все дело. Вот и посмотрю. Может сюда и приверну. Вот смотрите, в комплекте я показывал пластину до этого. Как ее примостить, Думал-думал. Ну, нереально ее примостить вот в таком виде, в котором она есть. Вот если совпадает вот это отверстие, вот это вот отверстие, то не совпадает вот это отверстие вот вверх вообще не совпадает как прикрутить подогреватель не знаю короче сейчас буду что-то думать наверно наваривать потом опять сверлить делаем отпечаток Вот такой вот отпечаток сделали типа как тип как выкройку сейчас пойду на металл перенесу все это дело Два отверстия просверлил, видите, более крупным диаметром. Здесь у меня где-то 10,5 мм. И совместил его вот с этим вот, вот с этой выкройкой. Примерно одинаково. Сейчас еще пойду примерю и еще третье отверстие просверлю. А там уже останется два отверстия под крепление самого подогревателя. Отверстия, забиты грязью, приходится вот так вот проходить метчиком. Так вот, от грязи очищаем. Низ я уже прошел. Вот сейчас вверх от руки мечик закрутил. Теперь беру ключ. И ключиком вот так вот поворачиваю. Ну у меня ключ подходит на 7. Прям просто и прохожу по резьбе, не нарезаю ее, просто прохожу, потому что там столько грязи, что был завернуть нереально. Вон видите, грязь вылетает. Ну все подгонка самой пластины завершена. Вот один-два. 3. Теперь нужно сюда подогнать сам подогреватель. Вот в этой пластине, которая прилагалась, вот в этой пластине, в ней дополнительно просверлил, просверлил под, под эти болты 1, 2, 3 отверстия на 10,5. Просверлил дополнительное отверстие э, здесь, чтобы крепить сам обогреватель. В комплекте шли вот такие вот длинные болты на 6 и проставыши, видимо производитель уже уже задумался здесь чтобы отодвинуть сам обогреватель отодвинуть от стенки то есть от блока цилиндра потому что он вот здесь может цеплять и подложил еще дополнительные шайбочки Все подгонку совершил сейчас буду устанавливать вот эту штуку. Нажимаем проставыш, который только что сделал. Вот так вот. И вот нам нужно вот в этот штуцер... Одел я шланг. Вот видите, один на вот этот штуцер, который из блока выходит. Один на подогрев. Вот он подогреватель, а мне его нужно вот довести вот до этого. Не хватает сантиметров 20. Ну вот, пришлось приобретать еще один кусок. Вот этот кусок одену на подогрев. Потом уже видно будет, где резать мне вот этот шланг, который идет от радиатора. Хотел установить тройник в разрез вот этого шланга, который идет на радиатор охлаждения с двигателя. Разрезаю шланг, а он в этот шланг проваливается. Смотрите, пешком идет. О. Ну разве так он будет держать? Это надо вот сюда сейчас выдумывать какую-то подмотку. А я думаю, ну почему тут под, под два хомута стоит? А вот поэтому и стоит. Потому что здесь диаметр шлангов вот этих патрубков резиновых не соответствует диаметру, который на радиаторе и на двигателе. Продолжаю удивляться, нашему автопрому, просто тупо не могут подобрать диаметр шлангов. Внутренний диаметр этого шланга 35 миллиметров, а диаметр вот этой ну, сталуша 34. Решил я нивелировать разницу почти в 2 миллиметра фум-лентой вот этой вот. Обыкновенной водопроводной фум-лентой. Ну, попытаюсь. Попытаюсь что-то сделать. Уплотнение соединения фум-лентой, кто бы что ни говорил, показало себя достаточно надежным и прослужило более 4 лет. Потом автомобиль был продан. Вот такая вот штучка у меня получилась. Вот, намотал я по два наверное, миллиметра. Да. Вставил в одну половинку, которая идет к радиатору. Пока. Вот он сосок. Вот он. Вот это идет к подогреву. Так. Так. Аккуратненько. Так, достаточно плотно заходит. Так, так, так. Вот так вот. Сейчас осталось хомут на место прикрутить. Ну и ждать, пока высохнет. Все, вставыш вставил. Несмотря ни на что. Вот оно. Виднеется Там. здесь. Вот он. вот он. Отрезаем лишнее. Это уже шланга этот кусок шланга я оставляю от подогрева к переходнику, который идет к блоку цилиндров от подогреватель предпусковой тосова установлен вот он вот это вот вход вверху выход вот он пошел вверх вот там он вход видите из блока вот здесь вот видно из блока такой вот хомут и штуцер но ну, штуцер уже не видно потому что на нем одет шланг ну и идет он вон туда вон в разрез патрубка радиатора все сейчас будем заливать тосол и пробовать включаем подогреватель просто включили вот он Первое включение. Слышите, как зашумел? Выключил. Вдруг вода не попала. Включил подогрев. Ну, вот он. Вот он пошел вверх, надо сказать. А здесь не знаю. Здесь вот уже тепленький, внизу холодный. Не знаю, как проверить, залился, не залился. Ну вот так вот нажимаю на шланг вроде. Вроде залился. 220 вольт. Не знаю. Вот еще один пуск сделал. Ну, прогрелась прогрелась уже сантиметров я скажу 40 вверх ну значит тосол поступает то есть под действием конвекции так сказать вверх идет все нормально будет работать стоит сам очень плотно хорошо подогреватель установлен протестирован. Машина прогрета до рабочей температуры, ничего нигде не побежало. Все отлично стоит. Можно сказать, бюджетный подогреватель. Цена его не такая дорогая. 1700 рублей на Ладу Приуру. Вот он, автомобиль. Лада Приура. Пожалуйста, устанавливайте. Здесь нигде ничего не бежит. То есть все. Сделано правильно. Всем пока!